Так, начинаем делать регистрацию и оплату. Сначала проверяем свой вход в MetaMask. Все, видим, что достаточно денег, что у нас сеть Ethereum. Все, и теперь поехали дальше делать регистрацию. Сразу он, бывает, не заходит, поэтому нужно подождать минут 15. Ну и для того, чтобы удостовериться в том, что прошла оплата, можно зайти к себе и посмотреть хэш-транзакции. Все, деньги здесь списаны. И заходим вот сюда. Вот мы видим 0,06, деньги ушли. Чтобы посмотреть транзакцию, нажимаем и копируем транзакционный хэш. Вот так. Все, друзья, ожидаем минут 10-15 и после этого можно будет зайти по логину-паролю. Регистрация прошла у нас, всего заняло 5 минут с компьютера.